Всем привет, с вами я, а, Зойка Найс, и это новое видео на моем канале. Да, а, логично. Очень прям логично. И сегодня мы будем играть а, в Рим, ну или Райм. Не знаю, я лично читаю как Рим, хоть и это, вообще-то, город. да ладно, давайте сначала посмотрим. Ау, у Управление, а, потому что я даже сейчас вообще ничего не меняла. Всё, спасибо, а не примите. А, пробил. А, Чего? Почему мне не работает? А, все, я поняла. Графика приседы. А можно, пожалуйста, все высокое? Очень высокий, вот все. Обел. Скейт. Давайте попробуем все-таки с клавиатурой. А, нет, это будет очень жестко, высокая. Все меня уже подлагивает. Чем высокие, высокие, средние. Знаете, средний пробел. Вот, все, теперь мне меня не тормозитский. График управления. ОСД пробел. Прыгать, карабкаться. Кричать! Взаимодействовать. Ныря катиться нырять. Окей... Мне кто-то очень Вот, в общем, так... Возвращаемся... Я Мне пришлось отключиться... Отключить видео, потому что Очень умные люди... Со мной живут... Ладно... Они со мной живут, со мной общаются. Так, облачка. Дождик. А, ну да, я знаю, тут шторм должен быть. Маяк. И это та сама башня, которая должна быть на острове. Гроза. Почему гроза с, начала, с самого начала была какая-то пиксельная? И не дорисованная. А, какая-то ленточка. что то ленточка. Окей. Okay. Это у нас да, я могу это не подождать. А, у меня лагает, ладно, настройки, пожалуйста. Графика. У меня чего подлагивать? Низкие. Пробел. Да, ладно, все равно лагает. Почему такая нагрузка? Дальше ниже ни, ни, ни, нельзя. Уже нельзя ничего сделать Ладно это только пиксельное Ну или как пиксельная Ладно Арайм. или Рим Рима башенка. То есть я как нам на нее потом поработать, если в нее путь закрыт? В mm -hmm. общем, да, скрыли, мешают. Но теперь мне мешать не будет. Давайте нормально продолжим партию. Странно, что пока я скрыла игру, просто с шлась, сошлась, но без пацана. И, кстати, по-моему, смеялся день, да? Вполне возможно. Пацан, живи. М -м э, смысл от игры. Что-то там выживать, вот, во-первых, зайти. Вот важно как в нее зайти, потому что я не беспонитила, потому что там вот сломанный мост, если вы увидите. Так, ура! Почему вода так мне это хорошо мне отображает? Ты бежать не можешь, да? А, не можешь. Так, и куда нам идти, собственно? А, изучать природу, тут еще какие-то головоломки есть. Ты что там было такое? А, Видимо, баганулась просто. Окей, во-первых, для начала нам надо найти отсюда выход. А, можно плавать, ты точно знаю. Так. А, это кричит. Ясно. Карабкаться он не, будет. не может. А, ну вот, да, здесь проход есть. Так, эээ... -э -э, а, блин, я по, по камням просто э -э, сталкиваюсь с камнями. Не иду. Не бегу. Если бы точнее. Давайте попробуем покричать. Может, что изменится, Это что такое? А, это ящерцы. Так, вот смотрите, я уже вижу графинчик какой-то. Да, знаю, я пробел. Уже изучить. Ой, он в спастик старки поломался. Ух ты ж, окей, нам ничего не выпало. И смысл мы разбили эту возочку. Нормально застревать теперь. Нести к столько застреле. Подождите. Неужели мне предлагается вот этот выход запрыгнуть? Я Нет, я дальше. Только что-то мне подсказывает, что. Я запрыгнула. Я невольно ищу камеру на мониторе, хотя она далеко не там. Забрались. Окей. Так, тут что-то было, но это было рассвет. Окей. Или закат. М -м, вполне вероятно, что это закат. Так, да блин. Ой. Я подумала, я поменяла вид. К сожалению, вид поменять нельзя. Главное мне не грохнуться в воду. Я не знаю, что будет, если грохнутся. Я не желаю это делать. Так, окей, тут что-то есть. Не зря мы с вами поднялись сюда. Ракушка, окей. И что надо гасть? Подожди, ты можешь ее взять? А, окей, нам нужно собрать ракушки. Окей, ты очень классно спел, честный парень. Ай! <смех> да, надо спускаться подождите Не, если мы слышим, мы просто убьемся, по сути. Ну, по логике своей. Да, кстати, не знаю, что там в том проходе, который мы пропустили благополучно. А, собственно, у нас тупик. Да? Цвет тупик. Или нет. Или не тупик. Нет, это не тупик. Подожди. Нет, по сути, ступик, потому что нам больше не идти. Ты, конечно, парень жесткий очень, но он очень хороший. В плане того, что он очень хорошо прыгает. Сейчас я, по-моему, разобьюсь, да? да? ладно! Здесь не совсем работает такая логика. А, блин, я подумала, я еще одну такую базу вижу, но нет. Лисы мы не видим. А, да, если есть еще добрые лиса для тех, кто не Я думаю плавить. Вообще никто на моем канале не знает, что это за игра. Собственно, я тоже почти не знаю. Я что прочитала, то и знаю. И все, стоп, подожди. Да нет, быть не может. Быть не может быть, что это все. Это все, что мы можем найти. С вами. Во-первых, сейчас ночь, а как здесь выживать, я не знаю. Типа... Ладно. Так, подожди, Медузы. Ты сам от них поплыл, да? Парень трус, окей. Еще мы хотелось что-то хорошее ставить. Оценочку какую-нибудь. Это плавать умеешь. Я не умею, допустим. Я в такой ситуации бы просто сдох. Окей, здесь дно. Хорошее. Вот там я смотрю эти медузы. Он из-за медузы не может пробраться. Почему? Интересно мне. Кидайте. Не, он сам разворачивается. Видимо, это как граница установлена, граница нашего мира, куда мы можем с вами заплывать. Парень, ты на ну, такого высот... субьесне вообще плаваешь, я поражаюсь, я сама не умею так плавать. какой-то глубине, чем играет я смотрю, конечно, я понимаю то, что у вас все залакано, у меня тоже залакано, поверьте, это не качество видео, это качество игры но, и не рисунете как это старается честно ну окей давайте сейчас попробуем туда пробраться сюда нам камень ага, ясно я вас понял Здесь есть проход, окей. Я понял, там были медузы. Нам туда было нельзя. Понял, принял. Нометку взял. Так. Сразу смотримся. Здесь ничего такого интересного нет. Чайки. Чайки слишком белые. А -а -а. Так. Господи. Баги. Да знаю я о вашем пробили. Так. О, карабкаться. О, теперь нужно где-то карабкаться можно. Проверили на карабканье. Не обращайте внимания. У кое-кого из моей квартиры, из со мной живущих, что-то грохнулось. А, окей, нам пробраться надо как-то оттуда. Ай, ты видишь... да, да, ты застрял в этих хрустах, спасибо. На пролом ты, как все мальчишки, не можешь, да? Вау, Вау да ладно, ты только что около нее плавал, парень! А, в смысле? Скорите, объясните, я отсюда пришла. Так, окей. Я вот знаю, что вот там вот... Ух ты, тут что-то есть. Подождите, дайте мне сначала там забрать ракушку. Чер... Зачем эти ракушки не Да, можно пройти. Я уже думала, нельзя так тихо. Да ладно, нельзя что-ли? А как нам туда пробраться? Ау. Ясно, окей, если мы... А, здесь запретная зона. Иду за... Понял, принял вас. А, подождите, вот здесь получит садящаяся фигня. И, по-моему, здесь головоломки. Мне сейчас то кажется, что здесь головоломки. Под этим фигнем... Нифига, конечно, тут много. Кабанчик. Кабанчики... Ты чего не бегаешь от меня? Подожди, я хочу с тобой подружиться. Надеюсь, ты меня не убьешь. Подожди, надеюсь, ты меня не убьешь. Спасибо. Ладно, я поняла, он там стоит от кстати. Но как с этими кабанами не справиться тогда? Мне же в любом туда надо пройти. Ты ящен пень. Так, стоять сейчас, грохнуть. Лишний раз это делать не надо, здесь еще один кабан. Здесь кабаны уже без главного кабана, поэтому... Подождите, а что у меня еще в настройках есть? Дополнительный контент. Ладно, это еще не надо. Здесь очень жутко в меню не лагает. Клани... О, разглаживание-то же не ушло. Катится нарядливый левый Shift. Пробел. Есть что-то еще, окей. Окей, что с этим квадром делать? Я не бесполезно, я вообще прям. Без понятия, так стоять. Мы сюда можем спуститься, да? Может, потом поднимемся? Это по... нет, поднимемся мы должны. Вот, мы здесь можем подняться, поди ко мне. Это будет трудно, но возможно. Подожди. А! то <streaming> девочка. А зачем нам набирать, кстати, пробел? А, типа обучение, что ли? Подожди, но ну, я так этой девочке берусь. Это не девочка, это вообще крутой человек. Ну, все же. А, -а, а, вот о чём она нам Нам собственно для этого и показывали это. В смысле, я не ныряла обратно. Сейчас так можно сюда подняться. Вот. Место. Я поняла то, что где меч за этим белым фигмем. А, наверное, хотел сказать птицы. Там мы можем? Многополучно забраться. Окей, okay, к первой студентке. А, вот что это за леса, кстати. Жди, он пропал. Так. Да, какие-то очень хорошие спецэффекты идут. Ну, дай. Ты нормально, да? отнесешься. Я, может, конечно, ступила и поздно сообразила, что нам надо заметить, но... Вот сюда должен был идти Я не знаю, куда он пошел. этот свет. Ну да, ладно. Маленький кабанчик. Так, да, здесь есть фрукты. Но мы можем, по мере поесть, наверное. По Пример очень надеюсь на это. Да, можем. Ничего себе! <гас> Все, я, по-моему, поняла. А, ясно. Этот свет сюда пришел, Чтобы, видимо, пробраться. сначала туда сходим. Я мы, собственно, хотели бы первый раз и пойти. То есть к кабанам, чтобы она кабана идет и тут. Так. Нет, уйди. Ясно. Да, они все таки едят этот еду по-моему, они сейчас забьют. Нет, нет не забьют. Не могут забить. Вот, мне сюда надо идти. Окей, я поняла, как пройти башенку. А, лисичку нам надо. Да? Окей, это хорошо, две лисы, Я же права она была туда. она туда отправилась, да, да, она правила сюда. Окей, классно спецэффекты. Давайте пойдемте к третьей лесе. Что после этого я не знаю. Нет. То есть нам, а где еще четвертая? Четвертую надо найти. Окей, нас научили умирать нас научили как что там. Ой, извини. Вообще-то мог бы остаться сам по логике. Ты же в конце концов не дуп, мальчик. А, ты прям так, да. Вот проход есть. Справа. Так, подожди, где... Ага, вижу. Выгоните опять прыгать. Ладно, я вас понял. Хотя парень уже, получается, сколько денег? Себе. Нет, здесь пироги нельзя. А, подожди, это не башня. Башня, вот она получается, самое главное. А, да, -а, я тут думал, почему башня не дала попало путь. Не башня. Подожди, а мы отсюда пришли. В смысле? А как нам туда пробраться? Нет, здесь по-любому прыгать надо. Туда по-другому не забраться. Нам все равно надо найти поломанный путь. Вот только куда нам прыгать? А, -а, -а подожди. Напрыгать даже не надо. Это просто как указка. Что надо сюда идти. Я не сдаюсь так просто. Пожалуйста, скажите, что здесь есть путь. Обходной здесь есть ракушка. А, это не ракушка. Окей, там леса. Как к нам к лисе, пробраться? Сейчас я буду очень рисковым человеком, наверное. Может быть, даже очень плохим. Ладно, да, он разбился. Друзья, а как нам тогда туда туда пробраться-то? Мы так похитаем немножечко. Спустимся. Сюда нам нельзя пробраться никак. То есть сюда должен быть какой-то все равно проход. Но этого прохода я просто не вижу. Еще по идее он вообще может. Постараться допрыгнуть. Но даже здесь следов никаких нет, и что можно сюда запрыгнуть. Ладно. Я уже хотела сказать, я люблю тебя в Майнкрафт. Да, своей логикой. Но я вспомнила, что я сейчас не в Майнкрафте. С кем не бывает. Так, окей. Ясно, значит, лесу, которая, кстати, нам нужно... Нам не взять. Хотя, возможно, откроется, пока до башни. Тихо, запрыгни, молодец. но ты не допрыгнешь. Честно. Да они, крапкайся. Подожди, и куда нам дальше? А, подожди. И чё, прыгать? Господи, я еще меня не помню, какую мне эту игру напомнила. А, шифт это спуститься, ясно. Понял, принял. Тихо прыгни, спасибо. Хотя там всю точку сохранения должна быть. Но все же я ее сказать не хотела бы. Ага, она находится в башне. Как нам в башню пробраться? Опять. А, так и должно быть, да? Слушай, я боялась по парам там вместе с Красным Человеком, но он просто исчез. Он просто взял исчез. На самом деле, я, я видела там где-то справа правой башни, а с левой башни было а, красный такая фигня. Так, и нам, получается, просто надо вернуться назад, пристепаетесь. Окей, это да не такой русского парень. Да, ты не станешь прыгать. <св> не станешь пры Ну, ладно. Да, белая штука это тут. Вот. Эээ, в смысле? Вы сами прекрасно видели, что я прыгнула. Даже если было слышно на камере, то я это еще и под звуком. О! Там не использовалась. Что крепится? Или это просто показывает, что здесь прыгать надо? Что нам открылось-то? Что нам открылось-то? А, давайте сейчас проверим просто, что нам открылось, и будем просто заканчивать, потому что... Ну все, нам хватит того, что мы открыли, мы достали всех этих лис. Так, стоять. По-моему, я нашла вход, проход. Ну, блин, да, проход кто лиси. Не факт, не факт, факт. Ты перебежал. Нет, тебе перебидают, да? Окей, давайте... Ой, тихо, стой, не падай. А, камеру я даже не дают перебить. Вообще никак. Ну, да, правильно. Даже так я справилась. А, типа, вход назад. Медузы. Да, все, я поняла, что медузы — это просто ограничители. Ограничители нашего пространства в этом мире. Да, да, мы и Зачем там? Я этот проход, если, собственно, здесь без него лисичка. А, фигурки. Окей. Я знаю, что просто еще должна быть сапка, это дружелюбная. Потому так и Окей, сюда никак не пробраться. Все, короче, проходим. Проходим. К нашему главному. Ну, туда вот. К крысам. И узнаем, что происходит. Окей. Я вижу, что-то серебряный. Кабаны просто от меня распекаются. Здесь очень приятная вода. По логике это должно быть правда да. Почему одна лиса осталась? На нее могла голос не Вот она, эта лиса! Добрая! Оте господи! Такая молота вообще! В смысле, а нам как подняться? Нормальная лиса? А! Ясно. Короче, ладно. На этом будем заканчивать на такой прекрасной ноте. Да, мы нашли лесу. От... Мы, ее получается, освободили, что ли? Или призвали? Я без понятия. Но самое главное то, что мы дошли до этого момента и в следующей серии мы будем открывать Uh, ну исследовать эту вот башню и насколько я знаю там должны быть разные головоломки, которые используют в себя и звук, и пространство, и свет, и перспективу, и даже какое-то управление временем. А ну плюс еще можно тут все, ну ладно, это уже не важно. Вот, в общем, на этом все. С вами была я Азурик Найс. И если вам понравилось это видео, то обязательно поставь лайк и напиши комментарий. Ну, еще, если ты не подписан, то обязательно подписывайся на канал, потому что я буду очень тебе рада, э, рада новой печенюшке в нашей коробки. Ну и ладно, с вами была я, Азовика Несс. Всем пока!